Здравствуйте! Из этого видео вы узнаете, зачем на ультразвуковое исследование молочных желез направляет врач-онколог-момолог. Пожалуйста, досмотрите этот ролик до конца, чтобы понять, как разобраться в этом вопросе. Когда пациентка приходит на прием к онкологу-мологу, он проводит осмотр и пальпацию молочных желез. Он может поставить предварительный диагноз. Для того, чтобы уточнить этот диагноз, для того, чтобы его подтвердить, необходимо использовать различные методы визуализации. Это может быть ультразвук, это может быть маммография, это может быть МР-маммография. Врач на приеме после проведенного обследования принимает решение, какой э, метод диагностики он будет использовать. В чем глобальное отличие ультразвука и маммографии? Это два наиболее частых метода диагностики. В ультразвуке используются ультразвуковые волны. В маммографе используется рентгеновское излучение. Они имеют разную диагностическую значимость при разных состояниях молочных желез. Как правило, заболевания молочных желез они имеют высокую плотность ткани молочной железы, рентгенологическую плотность, и поэтому на маммограммах дифференцировать нормальную ткань от измененной ткани не всегда представляется возможным. По результатам осмотра мы оцениваем насколько преобладает жировая ткань и целесообразнее ли данные пациентки в данном случае назначить маммографию или все-таки целесообразнее назначить ультразвук. Ультразвук он назначается, как правило, женщинам, у которых имеется преобладание железистой ткани, либо имеется проявление фиброзно-кистозной мастопатии. Как правило, это дамы до до 35-40 лет. От 35-40 до 40 лет врач на приеме принимает решение, какой метод диагностики назначить пациентке. Но бывают случаи тогда, когда, например, пациентка получает заместительную гормональную терапию, и в этих случаях даже в 45 лет имеется хорошее развитие железистой ткани, и в 45 лет пациентки спокойно могут в плановом порядке назначать ультразвук без маммографии. Когда и как проводить УЗИ молочных желез? Это первая половина менструального цикла и почему, потому что тогда нет еще гиперэкстессии экстрагенов, и молочные железы не среагировали на изменения гормонального фона в первой половине менструального цикла. Они такие плотные и мы можем с высокой долей вероятности диагностировать и достаточно маленького размера образования в молочных железах. Специальные подготовки для ультразвука молочных желез не требуется. Исследование проводится в положении лежа, да, на молочные железы наносится э, гель. Врач ультразвуковой диагностики, не принося никаких неприятных ощущений пациентки, проводит это исследование. По необходимости он может попросить пациентку повернуться на какой-либо бок, либо изменить по свое положение тела. Также обязательно в ультразвук молочных желез должно входить ультразвуковое исследование регионарных лимфоузлов. Продолжительность исследования может быть разная в зависимости от конкретной клинической картины и занимает от 5 до 10 минут. При необходимости на исследование приглашается врач, назначивший или направивший пациентку на это исследование для проведение дифференциальной диагностики. Чтобы записаться на исследование, пожалуйста, нажмите на ссылку под этим видео.